Если у вас с собой Библия, еще раз обратимся к 10 главе послания к евреям, 29 стиху. Я прочитаю в расширенном переводе. Это пятая часть. Мы говорим о духе благодати. Одна из вещей, которую я понял, заключается в том, что, находясь под законом, мы были ведомы им, и закон неплох. Закон не является злом. Закон был дан Богом. И отлично справлялся со своей ролью. Прежде всего, закон был послан в связи с тем, что и до закона люди грешили, но не было способа показать им, что их поступки были неправильны. Итак, закон выполнял функцию зеркала, показывая, где проблема. Помимо этого, закон был послан, чтобы вызывать чувство вины, осуждения и стыда, которые помогали понять, это неправильно. Закон также был послан, чтобы положить конец вашим усилиям и вашей самоправедности. Таким образом, закон хорошо справлялся с тем, для чего он был послан — приводить людей к осознанию, что грех есть грех, осознанию его влияния и вреда, которые он наносит, и так далее, и тому подобное. По большому счету, если вы не понимаете, что в действительности изменил Иисус, то продолжайте соглашаться на малое, когда вам доступно большее. Итак, что изменилось? Закон, который пришел через Моисея, был путеводителем для нас. Но затем Иисус даровал нам благодать и истину, которые теперь направляют и ведут нас в Боге. Так в чем же разница между законом Моисея и благодатью и истиной, которые от Иисуса? Что ж, закон, как я уже сказал, подобен зеркалу. Он покажет вам, что не так, но при этом ничего не сделает, чтобы это изменить. И вот что сделал Иисус. Он сказал, «Позвольте мне привнести благодать». И в отличие от закона, мы сделаем кое-что, что поможет вам измениться. Итак, под благодатью мы не только видим, что не так, но под благодатью мы также видим, как Иисус и вера в Него могут изменить нас. И, наконец, есть третья составляющая — это дух благодати, посланный, чтобы направлять и управлять изменениями в вашей жизни. Вы постоянно задаетесь вопросом, как мое поведение может измениться от одной лишь веры в Иисуса. Вот как? Через веру и доверие Иисусу. Иисус послал Святого Духа, и через эту веру Святой Дух начинает работать внутри вас изменяя ваше желание, потому что ваши поступки являются результатом нынешней внутренней мотивации. Только Святой Дух может изменить ваше сердце, перестроить его, перекроить ваши желания, так что однажды вы проснетесь полностью утвержденной в вере в Него и осознаете, «Я не хочу делать того, что делал раньше». В этом и состоит работа Святого Духа и завершенная работа Иисуса. Святой Дух является тем, кто управляет этой благодатью, управляет этой незаслуженной милостью. Но все начинается с того, что вы верите в Иисуса, верите, что в Нем вы праведны, и в Нем вы искуплены. Не смотрите на свои поступки, не позволяйте своему поведению определять вас. Позвольте Иисусу определять вас. Вас определяет ваше положение в Иисусе Христе. И поступая так, никто не потворствует греху. Но мы предостерегаем вас, потому что ваше поведение и ваш грех могут начать убеждать вас. Если вы поступаете неправильно, значит вы неправедны. Да, никто не потворствует греху, но Бог говорит, чтобы я изменил твою жизнь, ты должен не позволять своему нынешнему неправедному поведению навязывать тебе определение твоей личности. Твоя личность определена во Христе Иисусе, вы праведны прямо сейчас, вы искуплены прямо сейчас. Вы не теряете праведность из-за неподобающего поведения. Вы праведны вне зависимости от вашего поведения, поскольку ваша праведность основана на Иисусе, а не на вашем поведении. Ваше поведение изменится, если вы будете держаться за то, кто вы в Иисусе, и что вы знаете об Иисусе. Все ли это понимают? Нам важно понять это, чтобы мы могли провести разделительную черту между тем, что руководило нами раньше, и тем, что руководит нами сейчас. Библия говорит в Послании к Галатам если же вы духом водитесь, то вы не под законом..." Под законом у вас нет выбора, кроме как грешить. Вы будете грешить. Под законом вы будете грешить. Подобно тому, если я скажу, не смотрите на этого розового слона, не смотрите на него, не смотрите на розового слона. Что вы в конечном итоге сделаете? Посмотрите на розового слона. Под законом вы продолжите грешить. Поэтому цель сатаны — не пытаться соблазнить вас на грех, а соблазнить вас продолжать жить под законом. Если сейчас вы, находясь под благодатью Божьей, возвращаетесь к праведности отдел в попытках выполнить требования закона, Библия говорит, что вы отпали от благодати, потому как вы вновь обратились к закону. Закон нужен не для праведника, но для человека, который все еще не верит. Для грешника, который по-прежнему не верит. Но вы, верующие, являющиеся праведностью Божьей, больше не нуждаетесь в водительстве закона. Вы уже знаете, где у вас проблема. Вам уже не нужно говорить, что у вас не так. Вы сами все знаете. Вы дошли до такой глубины, что можете сказать, «Святой Дух, я принимаю эту благодать. Помоги мне измениться, чтобы я больше не был тем, что продолжаю видеть в отражении. Тем, что закон продолжает открывать мне». Слава Богу! И Святой Дух играет в этом главную роль. Он тот, кто поможет вам достичь места, в которое вы должны прийти. Он поможет вам в этом. Он изменит вас изнутри. Послание благодати — это не послание о том, что грешить — это нормально. Это послание о том, что есть выход из этого. Иисус является этим выходом. «Я ни за что на свете не буду учить вас закрывать глаза на грех, когда Иисус умер за Него на кресте». Поэтому, пожалуйста, не поймите превратно, ни один из наших пасторов не учит, что грешить – это нормально. Мы говорим, что, вероятно, вы будете грешить в процессе преображения. Но в процессе преображения грех не остановит само преображение. Единственное, что его остановит, это если вы перестанете верить в то, что Иисус совершил своей завершенной работой. Хорошо. Мы говорили об этом в прошлый раз. Вы поняли это? Я могу продолжить? Хорошо. Евреям 10.29. Насколько худшего, сурового и более тяжкого наказания, по вашему мнению, заслуживает тот, кто попрал Сына Божьего и тем самым почел кровь Завета, которой он был посвящен обычной и неосвященной, оскверняя ее и оскорбляя Святого Духа? В целом, здесь говорится, что кровь Иисуса была пролита за вас, чтобы омыть ваши грехи, а вы не верите в это. И попросту топчите ее своим неверием, будто в ней нет ничего особенного. Здесь говорится «оскверняя ее и оскорбляя Святого Духа». Обратите внимание на описание Святого Духа. «Оскорбляя Святого Духа, который дарует благодать, незаслуженную милость и благословение Божье». Святой Дух дарует благодать. Святой Дух дарует эту незаслуженную милость и благословение Божье. Читая это, я задаюсь вопросом, как можно жить успешной христианской жизнью, игнорируя Святого Духа, не зная Святого Духа, не имея общения со Святым Духом, не имея личных отношений со Святым Духом, «Придите ко мне и познайте». Он вошел в ваше сердце и познал вас, и Он хочет, чтобы вы погрузились в Него. Тогда вы сможете познать Его. «О, вы не слышите меня!» Он поселился в вас. Он знает вас. Никто не знает вас так, как знает вас Святой Дух. Но остается приглашение, неотвеченное приглашение, на которое нам предстоит откликнуться. И это приглашение войти. Есть что-то, что Святой Дух хочет показать нам, что-то, что Он хочет, чтобы вы. Мы узнали. По сути, главная задача Святого Духа — открыть вам то, что было скрыто для вас, а не от вас. Аминь. Теперь перейдем к евреям 9 главе 28 стиху. Итак, Святой Дух хочет принести благодать в вашу жизнь. Он хочет, чтобы вы познали эту незаслуженную милость чтобы вы могли быть свободны от осуждения, от стыда, и он мог выполнить свою работу. Насколько же трудно Святому Духу действовать в вашей жизни, если вы постоянно испытываете стыд, осуждение и вину? Если вы постоянно охвачены этим? Если вы принимаете это, вы осложняете процесс принятия от Святого Духа. Потому как, опять же, это, вероятно, доказательство того, что вы приближаетесь к тому, чтобы снова подчиниться диктату закона. Так как вы испытываете осуждение, стыд, вину, это движет вами, это ведет и направляет вас. Итак, сегодня я хочу продолжить с того же вопроса, на котором мы остановились в предыдущих частях. Должен ли грех занимать центральное место в жизни? Должен ли грех занимать центральное место в жизни христианина? И почему опасно фокусировать свое внимание на грехе? Почему опасно фокусировать свое внимание на грехе из прошлого? Вы должны принять решение, либо для вас важно двигаться вперед, либо вы продолжите возвращаться назад. У всех есть прошлое. Скажите со мной, у всех есть прошлое, только мы решаем больше в нем не жить. Тогда вопрос следующий. Вы сделали выбор. У всех есть прошлое, но вы должны решить больше не жить в нем. Есть ли среди ваших знакомых люди, проводящие большую часть дня, размышляя и переживая свое прошлое? Вы должны понять, что поставлено на карту. На карту поставлена трансформация вашей жизни. Трансформация, которой руководит Святой Дух. Как часто вы блокируете ее? Возвращаясь к закону, к осуждению, к чувству вины, которые закон приносит собой, из-за того, что вы сосредоточились на своем поведении. Вы же должны сделать следующее. Если с вашим поведением что-то не так, просто поблагодарите Бога. Святой Дух работает со мной. Я преображаюсь. Если вас окружают люди, осуждающие вас, использующие ваше прошлое против вас, ваше отношение к этому должно быть таким. Сегодня у меня был не очень хороший день, но Святой Дух работает надо мной. Если кто-то скажет, ага, я видел, напомните им, он работает и над вами, вам тоже это необходимо. Вы еще не там, вы также нуждаетесь в этом. Возможно, он не работает с каждым из нас в одной и той же сфере. Что говорит Писание? Филиппийцам сказано, Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Это буквально означает, что Святой Дух производит в вас надлежащие желания. Вы спросите, «Хорошо, в чем состоит Божья воля? В чем состоит Божья воля? Божья воля для вас состоит в чем? В том, чтобы верить». Его воля для вас в том, чтобы верить. Вы должны осознать силу вашей веры. Когда вы осознаете силу своей веры, вы сможете понять цели, которые Святой Дух стремится достичь вашей жизни через веру. Я хочу показать это на примере Филиппийцам 2.13 в переводе НРТ, в новом русском переводе. И я не планировал учить об этом, но это невероятно важно. Чрезвычайно важно, чтобы вы поняли, что поставлено на карту. Прекратите фокусироваться на грехе. Грех не должен занимать центрального положения в вашей жизни. Не должен. Все, что я говорю, не в осуждении. Но я хотел это проверить. Поэтому, встав этим утром, я попереключал каналы. И на каком бы канале я ни оказался, проповедники говорили о грехе. Каждый... Они говорили о том, что нужно продолжать каяться в грехе. Я сказал, «Господь». Он спросил, «Видишь, почему это послание так важно? Как мне помочь им войти в полноту свободы, если основное внимание они уделяют греху вместо Иисуса?» Некоторые так удивлены. «Кто сказал, что я хочу от этого избавиться?» Об этом я и говорю. Вы должны дойти до точки, когда вы верите и понимаете это. Потому что грех опасен, грех причиняет боль вам и окружающим, грех пытается убить вас. Вы думаете, что жизнь прекрасна, но это не так. В конце дня, в конце процесса, в конце путешествия вы останетесь одни. Хорошо. Перейдем к двенадцатому стиху. Мне важно, чтобы вы увидели это. «Мои любимые, вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но и гораздо более того сейчас, в мое отсутствие. Со страхом и трепетом явите на деле плоды вашего спасения». Позвольте мне взглянуть на 12 стих в синодальном переводе. «Иногда переводчики с головой погружаются в работу и упускают общий смысл». Филиппийцам 2.12 «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Совершайте свое спасение. А теперь вернемся к 11 стиху. Оставайтесь в синодальном переводе. Я знаю, что читаю в обратном порядке, но все хорошо. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» – 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение». Будьте осторожны, здесь можно посчитать, что ваше спасение зависит от ваших дел. Хорошо. Теперь следующий стих. «Потому что Бог производит в вас». Кто-то скажет, тут сказано «Бог», а не «Дух Святой». Послушайте, Бог — это Святой Дух. Святой Дух — это Бог. Иисус — это Святой Дух. Иисус — это Бог. Иисус — они все едины. Не надо разделять их. Здесь нет трех. Это единый Бог, открывающий себя тремя различными способами. Открывающий себя тремя различными способами. И здесь с нами Он открывает Себя как Святой Дух. Это Бог, Святой Дух, Который действует в вас. И как же Он действует? Производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Теперь откройте 13 стих в переводе BTI. Он действует в вас. Скажите вслух, Святой Дух действует во мне. Он действует в вас прямо сейчас. Вы же должны поверить в это. Смотрите, что здесь сказано. Сам Бог для исполнения Своего благого намерения дает вам и желание, и силу действовать. Это потрясающе. Что же делает Святой Дух? Он работает в вас, формируя ваши желания. От того, какими они были, к тому, какими они должны стать. Он работает в вас, давая вам желание делать угодное Ему. Это невероятно. И я не собираюсь приписывать себе никаких заслуг за свои действия, потому что они есть результат Его работы. И я не буду делать то, что делал раньше, потому что у меня нет и желания к этому. Ведь он работал над моими желаниями, чтобы я делал угодно ему. Смотрите, вот что мы делали. Мы работали, пытаясь изменить наше желание. Мы использовали скорее психологический подход, чтобы попытаться изменить наше желание. И вы не были в этом успешны. Вы достигли небольшого успеха, но он всегда колебался. А что, если вы начнете доверять Святому Духу, который формирует ваше желание, работая в вас, чтобы вы могли делать угодное Ему. О, я должен доверять Ему. Я также должен верить, что когда я делаю неугодное Ему, мне нужно немедленно заглянуть внутрь и сказать, «Господь, я все еще верю, что Ты работаешь с моим сердцем, производя во мне желание делать угодное Тебе». Это работа Святого Духа. Это работа Святого Духа. Но если мы продолжим пытаться придумывать свои способы, которые мы применяем, тяжело говорить это, но, боже мой, последние десять лет я работал над тем, чтобы сказать это, и я думаю, что сегодня пойду дальше и скажу это. Вы больше доверяете своей дисциплине, чем дисциплине Святого Духа. У дисциплины есть свое место но не в отношении изменения ваших желаний, побуждающих вас делать угодное Богу. Если я смогу исповедоваться десять раз в день, если я смогу дисциплинировать себя в ежедневной часовой молитве, если я заставлю себя делать все эти различные вещи, то вы никогда не доверите Святому Духу работу в вас. Вы уловили суть. Вы можете добиться этим некоторых действий. Но я не знаю людей, способных держаться этого всю свою жизнь. Когда появляется что-то сильнее, чем то, над чем они работали, они снова оказываются в первоначальном положении. Я же говорю о Святом Духе, о том, что когда Он меняет ваше желание, старое уходит, и новое приходит. Святой Дух может изменить ваше желание до такой степени, что вы уже больше не захотите этого внимания, и это даже уже не тянет на искушение. Святой Дух может привести вас к тому, что это уже не будет искушением. Я доверяю Ему. Я доверяю Ему. Работай во мне, Святой Дух. «А моя работа? Что мне делать?» Что он говорит? «Верь». «Я верю, Господи». Скажите, «Я верю». Скажите, «Я верю». Скажите, «Работай во мне, Святой Дух». Я успокоюсь в том, во что я верю. В новом желании поступать согласно Твоей воле. И хотя благодать стала доступной, Незаслуженная милость стала доступной. Никто не говорит, что грешить – это нормально. И мы не должны определять грех центром нашей жизни. Есть что-то другое, на чем мы могли бы сосредоточиться. И если вы не измените фокус, вы не измените свою жизнь. Так вот, откроем послание к евреям, 9 главу, 28 стих, откроем это место в переводе НРТ. Всю нашу жизнь мы слышали, что грядет восхищение, и когда это произойдет, мы будем судимы за наши грехи. Отчасти это правда, но не для тех из нас, кто уже был судим за грехи. Знаете ли вы, что Судный день уже наступил для тех, кто принял Иисуса Господом своей жизни? Вы ждете Судного дня, когда Он не имеет к вам никакого отношения. Ваш Судный день уже прошел. Ваш Судный день имел место быть, когда вы приняли Иисуса Господом своей жизни, и Он судил ваши грехи и вменил вам праведность». Мы думаем, что вторым пришествием Иисус будет разбираться с грехом. Прочитайте 28 стих в переводе НРТ. Так и Христос один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих людей. И Он придет во второй раз, но уже не для того, чтобы взять на себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает Его. Должен ли грех занимать центральное место в нашей жизни? Что ж, все наши грехи уже искуплены. А теперь кое-что интересное. Перейдем к 1 Иоанна 2.2. Все наши грехи искуплены. Что включает в себя слово «все»? Ну, я не знаю, что относится к вам. Но все наши грехи искуплены. Послушайте, каждый человек, рожденный на земле, вышедший из чрева женщины, приходит в этот мир с этим долгом, который оплачен. В результате того, что сделал Иисус, ни один мужчина или женщина не рождаются с неискупленным долгом греха. Я скажу что-то более глубокое. Когда при рождении имя каждого человека вносится в свидетельстве о рождении, Бог вносит его имя в книгу жизни. Но вы должны родиться свыше, чтобы ваше имя было записано в книге жизни. Нет, нет, нет. Ваше имя было записано в книге жизни в тот день, когда вы пришли на эту планету. Погодите, в моей Библии сказано, что Он может изгладить ваше имя из книги жизни. Совершенно верно. Вы не можете вычеркнуть того, что сначала не было записано. Но почему Библия вообще упоминает о вычеркивании вашего имени из книги жизни Агнса? Очевидно, из-за того, что вы можете умереть, так и не приняв плана искупления. Вы умерли, хотя у вас была вся жизнь на то, чтобы оформить страховку Иисуса, и вас всю жизнь обманывали относительно рождения свыше, и вы умерли, отвергнув Иисуса, и в смерти вы умерли без Христа. И они сказали, это печально, мы должны вычеркнуть Его имя". Должен ли грех занимать центральное место в нашей жизни? Что ж, за все наши грехи уже заплачено. А теперь кое-что интересное. Перейдем к первому Иоанна 2.2. За все наши грехи было заплачено. Но что же входит в это? Ну, я знаю, что это относится к вам. Но за все наши грехи было заплачено.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 Некоторые говорят, нужно родиться свыше, чтобы ваше имя попало в книгу жизни. Нет, ваше имя было внесено в эту книгу в день вашего появления на свет. Почему? Потому что Бог сказал, я уже уплатил долг. Все оплачено. Я жду твоей подписи, жду твоего ответа. Жду, когда ты примешь это. Жду, когда ты поверишь в это. Я даю тебе всю жизнь чтобы принять это решение. И если вы примете это решение... Вы не верите мне? Как насчет парня, распятого с Иисусом? Скажите мне, что он мог сделать? Он ничего не мог сделать, он умирал рядом с Иисусом. Помните, что он в почтении сказал Иисусу? Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. А что ответил Иисус? Ныне же будешь со мной. У него не было времени на посещение молитвенных собраний, на хорошее обращение с людьми, у него ни на что не было времени. Единственное, на что у него было время... Ну же, кто-нибудь, на что? На то, чтобы верить. Взгляните на то, что происходит сейчас, что происходит с миром, что происходит с религией, Вспомните, чему учил мамин проповедник, бабушкин проповедник, посмотрите на то, что происходит. Я проповедую не ради славы, я лишь хочу оказать влияние. Я здесь не ради славы. Бог сказал, я хочу, чтобы ты оказал влияние. И произошло то, что произошло. Я отказался от громких проповедей. Сейчас все, что я хочу, это продемонстрировать вам. Но я верю в Библию. Давай посмотрим, что говорит Библия. Хей, hey, вот оно. Сколько различных переводов нужно прочесть, чтобы до нас дошло? Мы упустили что-то. Церковь не должна быть местом, где фокусируется на вашем грехе. Я хочу кое-что заявить публично. Не знаю, правильно ли говорить такое, но я хочу заявить это публично. Недавно один рэп-исполнитель из Калифорнии выпустил новый альбом в направлении «Гаспел», и этим он хотел послужить людям, потому что его бабушка послужила ему, и у него осталось это на сердце, и разве не печально? что он получил отвержение, пренебрежение и комментарии вроде «Как можно поддерживать такого певца после всего, что он сделал и сказал?» «Что не так с нами?» «Что не так с нами?» «Кто-то...» «Не знаю. Я, наверное, сам позвоню ему». «Кто-то должен был сказать...» «Мои поздравления. Спасибо большое!» Спасибо, что ты выпустил альбом, который будет служить людям, ободрять их и помогать им. Мы были так заняты, пытаясь раскопать его прошлое, что не сумели разглядеть внутреннюю работу Святого Духа. Да что с нами такое? Нет, нам надо проверить человека, используя свой контрольный лист. Не знаю, достаточно ли ты спасен. Не знаю, достаточно ли долго ты спасен. Я всего лишь представил вам парня, который уверовал, и вы тут же решили организовать полицию Святого Духа, чтобы решать, достаточно ли дел совершил человек, чтобы его уважали как Дитя Божье. Вы должны это прекратить. Это был хороший пример того, как скоро мы можем быть на осуждение людей, которые что-то упустили. По какой-то причине в своей самоправедности вы заявляете, что вы лучше их, потому что они сделали что-то, чего не делали вы. Это самоправедность, а самоправедность неправедна. Ну, в моей Библии велено судить дерево по плодам, которые оно приносит. Да, но вы не понимаете одну вещь. Некоторый плод еще в процессе созревания, и поэтому недоступен глазу. Да и нам не всегда были видны ваши плоды. Вы не всегда были такими, какие вы сейчас. Найдутся те, кому есть что вспомнить. Не все знают вас хорошо, но найдется парочка давних знакомых, которые помнят, что, где и когда это было. Разве вы не понимаете, отдаете ли вы себе отчет в том, что каждого из нас, включая меня, от ада отделяет только лишь Иисус? Что я хочу сказать, если бы не Иисус, никакие наши усилия не дали бы нам права попасть в книгу Агнца. Знаете ли вы, почему вы праведны? Вы праведны не из-за дел, которые вы совершили. Почему вы праведны? Благодаря Иисусу. Знаете, Бог сказал мне, сын, это глубже, ты праведен, потому что я так сказал. Вы были объявлены праведными, Бог не стал ждать, пока вы совершите пять правильных поступков, чтобы объявить вас праведными. В день, когда вы уверовали, Бог объявил, вы праведные, и вы праведны, потому что Он так сказал. Помните Авраама? Тогда даже закона не было. Библия говорит, что Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Вы праведные, потому что так сказал Бог. Не из-за того, что вы 50 с лишним лет жили благочестиво. На самом деле, вы и часа так не прожили. Вы праведны. Вы праведны, потому что Бог так сказал. Понимание этого должно помочь вам быть более милосердными к другим людям. Нет, вы не потворствуете греху, но говорите, если ты веришь в Иисуса, возможно, прямо сейчас я не вижу плодов Его работы, но Он работает в тебе. Он работает в тебе. По мере того, как вы будете учиться, и по мере обновления разума, все это, объединяясь, поможет вам понять, кто вы и каково ваше положение. И однажды, взглянув на свою жизнь, вы скажете, смотрите на Иисуса, я не тот, кем был прежде, все поменялось из-за Христа, не из-за меня, а из-за Христа. Вы проснетесь одним утром и почувствуете голод, жажду по Слову, по слышанию Слова. Раньше вы не испытывали этого, но теперь это похоже на питье холодного напитка в знойный день. «Боже, мне это нужно!» Однако я не играю в церковные игры. Я завязал с этим. И я не играю в церковные игры. Я не стану подстраиваться под вкусы прихожан церкви. И я буду носить заушенные джинсы, пока они налазят на меня. Пока буду в них помещаться. Пока они прикрывают мой бампер, все в порядке. Пока могу положить пожертвования так, чтобы не напугать никого. Но я больше не сделаю так, потому что не об этом говорил Иисус. Иисус говорил о реальных людях, живущих своей жизнью, доверяющих Ему и верящих в Него. Он не говорил о том, что можно попасть в ад, если по воскресеньям не надеть галстук. Он не учил об этом. И я этого не делаю. Так что если вы ищете проповедника, который надевает костюм каждое воскресенье, ищите дальше, я этого не делаю. И не собираюсь. Нет. Теперь, это не значит, что я не ношу костюм. Мне все еще нравится костюм, но я ношу то, что хочу носить. Знаю, что мне не обязательно ходить под осуждением и неодобрением, потому что 50-летний мужчина обычно носит прямые джинсы. Вы злитесь, потому что вам слабо. Если вы способны на это, позвольте мне остановиться. Я скажу лишь, что если вам не слабо, тогда вперед. Но я лишь рассуждаю. Я говорю о том, что пришло время победить совершенную фальш И научиться жить жизнью во Христе Иисусе будучи лучшей версией себя, каким вас и создал Бог. Ради всего святого, они могут походить на меня и чувствовать себя комфортно, говоря о том, что происходит в их жизни. Но тяжело разговаривать с проповедником, который стоит выше всех. На нем роба, воротничок, и он говорит так, будто и не знает, что происходит на самом деле. Он никогда не заговорит о своих ошибках или проблемах. Фактически, вы смотрите на совершенство, и в этом проблема. Ведь когда что-то случается, заблуждение заключается в том, что вы внушили всем, будто вы безупречны. И это не так. Настоящее служение — это делиться своей проблемой с кем-то. И разбирать проблемы кого-то другого. И верить, что если вы смогли поверить Богу, и Он смог поднять и вывести вас оттуда, тогда у меня есть живой пример, свидетельствующий, что они были там, они проходили это, значит, все будет хорошо. Это похоже на укол. Кто-то спросит, а это больно? Нет, я уже проходил подобное. Это совсем не больно. Вам нужен кто-то, кто был там. Я не могу доверять проповеднику, который не проходил через это. Я не говорю, проходил через все, но хотя бы через что-то. Хотя бы за углом от того, через что проходил ты. Но что касается меня и Церкви, нация, изменяющая мир, мы позволим Святому Духу совершить свою работу. Бог работает в тебе, дорогуша, и вы не обязаны довольствоваться тем, где вы сейчас, потому что Святой Дух знает о вас тайны, о которых вы даже не подозревали. И Святой Дух вот-вот проявит, аллилуйя, миссию для вашей жизни, помазание для вашей жизни. Святой Дух вот-вот раскроет вам о вас то, чего вы даже не могли предположить. То, что Бог тщательно планировал для вашей жизни. И Он вот-вот откроет вам эти вещи. Вы думали, что всю свою жизнь будете плотником, но Он призвал вас быть кем-то другим. Тем, кем вы даже не могли предположить. Он уже помазал вас на это. В тот день, когда вы только сформировались в утробе матери, Он вложил вас в помазание, чтобы сделать это. И теперь Святой Дух готовится продвинуть вас и показать вам то, что раньше было лишь мечтой в вашей жизни. И знаете что? Это будет легко. Потому что когда вы обнаружите помазание, к которому были призваны, это не будет борьбой. Вы готовитесь войти в дух непринужденности. Коснись соседа и скажи, «Святой Дух работает над чем-то, и я куда-то движусь». За все наши грехи уже заплачено. Откройте первое Иоанна 2.2. Он есть умилостивление. Теперь, это мирная жертва, или плата, или выкуп. Когда в отношении Иисуса используется слово «умилостивление», это означает, что Он, Иисус, — мирная жертва, выкуп, плата за наши грехи. Иисус – плата за наши грехи. Он – выкуп, уплаченный за наши грехи. И не только за наши. Идем дальше. И не только за наши, но и за грехи, скажите это, всего мира. Между вами и всем миром есть разница. Вы поставили подпись. Напомню, на что вы подписались. Когда вы покинете свое тело, когда вы умрете, вы будете в присутствии Господа. То же, что Он сказал на кресте разбойнику, относится и к вам. «Ныне же будешь со Мною». Аллилуйя. Итак, ваши грехи были искуплены. Те из вас, кто рожден свыше, скажите, «Мои грехи были искуплены». Теперь, я не буду просить говорить это тех из вас, кто не был рожден свыше, однако знаете, что вы можете сказать то же самое. Разница лишь в том, что те из нас, кто родился свыше, мы подписались на этот пакет спасения. Поэтому, когда мы умираем, мы проводим вечность с Иисусом. Однако те из вас, за чьи грехи уже заплачено, но вы не подписались на этот пакет спасения и не ответили на призыв, умершие, пред вашим взором откроется огненный ад. В чем же разница? Иисус. Иисус стал платой за все ваши грехи. Никто не захочет это слушать. Так вам и нужно это услышать. Я пытаюсь уберечь вас от пылающего ада. Но мне не важно, что вам говорили. Если вы не примете Иисуса Господом, не надо рассуждать о том, есть ад или ада нет. Что ж, умрите. На самом деле, это единственный способ все выяснить, умереть. И вам лучше еще раз все обдумать. Вы рискуете умереть. Умереть без Христа. Послушайте, последнее, что я сделаю, это пойду туда, где я никогда раньше не был без друга. Это страшно, умереть без Христа. Вы умрете и пойдете туда, где вы никогда раньше не были, да еще и без друга. Я скажу им. Представьте, вы знаете, как мучительно нахождение в аду. Я даже не думаю, что это огонь. Вы знаете, что мучительнее всего в аду. Понимание того, что вы не были обязаны здесь оказаться. И все, что вам нужно было сделать, это сказать «да». Я верю. Вот что мучительно. Осознавать, каким непокорным и упрямым вы были как обмануты вы были, как были очарованы миром и мнениями других людей, как вы позволяли нормам и ценностям общества формировать ваше мышление и заставлять вас верить в ложь, потому что вы думали ложное, смотрели на ложное, слушали ложное, и это повлияло на ваше решение. Я не верю, что Иисус вообще существует. И затем вы умираете без Него. О, я верю, но теперь слишком поздно. Потому что физическое тело дало вам возможность принять решение, которое может быть принято только в вашем физическом теле. Вы не можете принять это решение вне физического тела. Мы продолжаем относиться к этому с таким пренебрежительным отношением. Просто, да, хорошо, я сделаю это позже. Видите ли, как кто-то скажет, ну, тот чувак на кресте, он сделал это позже, так что и я приму это решение позже. Видите ли, проблема с этим в том, что вы можете уйти на небеса с незаконченными делами. Однажды у меня было видение. Я чувствовал себя очень подавленно, не хотел больше жить. Сидя у печи 5, 6, 7 часов, я пытался придумать, как безболезненно умереть. Смеетесь? Я серьезно. И пока я сидел и размышлял об этом, Господь сказал мне, «Позволь показать тебе кое-что». Я увидел себя, идущим по какой-то дороге, я услышал голос, говоривший «Мой добрый и верный слуга, работа еще не завершена». И он показал мне все жизни, которых я должен был коснуться. Но я был настолько эгоистичен, что этого не произошло. И некоторые из тех людей оказались в аду, потому что я не сделал того, что должен был. Мое сердце сжалось от боли, я сказал «нет, это не про меня». И я так просто не сдамся, чтобы кто-нибудь, посмотрев на меня, сказал «если бы ты сделал то, что должен был, меня бы здесь не было». И я не пойду на это. Вот почему я не сдамся. Вот почему ничто не заставит меня сдаться. Они могут говорить обо мне, призывать меня сдаться, но я не сдамся. Когда я увижу вас на небесах, а вы увидите меня, вы скажете «спасибо». Вы так эгоистичны. Вы хотите, чтобы… Поймите, грех эгоистичен. Вы знали это, не так ли? Грех эгоистичен. Если вы думаете только о том, что может помочь вам почувствовать себя хорошо, вы грешите, потому что я этого хочу. Это просто эгоистично. Вы живете эгоистичной, несчастной жизнью. И результаты эгоизма в конечном итоге проявятся в вашей жизни. Эгоизм отталкивает людей, отталкивает возможности. Эгоизм – это главный ключ к горечи, которая приносит в вашу жизнь разрушительные вещи. Эта дорога не будет гладкой. Пока вы не придете к тому, чтобы сказать, «Господи, вот я, используй меня, я верю». И ангелы скажут, мы можем сохранить эти имена, они верят. Как же это просто. И все же мы так усложняем это. Я не соревнуюсь с людьми, я не собираюсь сравнивать себя с кем-то. Я не собираюсь определять успех, основываясь на чужих достижениях. Ничего из этого не имеет значения. Ничего из этого не имеет значения. Если вы решитесь на это, люди будут рядом с вами только из-за того, что могут от вас получить маленькие пиявки, которые просто присосутся к вам. Вы должны осознать, что жизнь должна состоять из ваших отношений с Иисусом Христом и тем, к чему Он призвал вас, и уже потом ценить тех, кто окружает вас. Я думаю, некоторым из нас нужно разобраться со своими отношениями. Определенные отношения нам придется выставить на продажу. Теперь послушайте меня. Некоторые из отношений нужно выставить на продажу, потому что некоторые из них совершенно нездоровы. Просто отпустите их. Если беседа каждый раз огорчает вас, если время, проводимое в разговоре с ними, заставляет вас чувствовать себя плохо каждый раз, это токсичные отношения. Вам нужно выставить их на продажу, и затем, после продажи, вы должны отпустить их. Я серьезно. Некоторые из ваших проблем, ваших трудностей, болей, эмоциональных переживаний, через которые вы проходите попросту результат отношений, которые вы пытаетесь сохранить, так как думаете, что у вас больше не будет отношений. Так что я хотя бы буду держаться за кого-нибудь, по крайней мере, я не останусь один. Быть одному неплохо, потому что Иисус всегда будет с вами. Быть одному неплохо.